Если говорить про комиссии, то они э, являются такими параллельными структурами э, администрации местных органов власти и в, в чем-то копируют э, исполнительную вертикаль, которая уже сформирована и сложилась в Республике Беларусь. Что в Беларуси политические партии, доля политических партий достаточно слаба, они не являются основными субъектами, которые претендуют на свое представительство в избирательных комиссиях, основными такими претендентами остаются общественные объединения. К сожалению, надо отметить, что в Беларуси сложилась система, когда государством созданы основные проправительственные общественные объединения, их пять штук. Это Союз женщин, Союз ветеранов, Федерация профсоюзов, БРСМ и Белая Русь, которая являются основными организаторами, основными каналами для того, чтобы формировать избирательные комиссии из представителей органов власти. Мы проанализировали некоторые округа, и фактически можно говорить, что в 90% избирательных округов систематически не меняется состав избирательных комиссий. По их человеческому составу одно эти люди, которые мигрируют от, из разных общественных объединений, условно говоря, сегодня он представитель трудового коллектива, завтра он представитель Беларуси, на следующих выборах он будет представлять Федерацию профсоюзов.